Номер один. Другой человек сосредоточен только на себе. Если кто-то в вашей жизни думает только о себе и не обращает внимания на вас и ваши чувства, то, возможно, вы боретесь с эмоциональным пренебрежением. Слушает ли этот человек вас, когда вы с ним разговариваете? Разделяет ли он ваши достижения и празднует ли вместе с вами? Помогает ли они вам, когда вы чувствуете себя подавленным или испытываете трудности? Если вы чувствуете, что они регулярно игнорируют вас и ваши потребности, а затем умоляют вас о внимании, то это проблема. Если их жизнь и их потребности находятся в центре внимания, значит они сосредоточены на себе больше, чем на других. Кажется, что они – центр своего собственного мира, а вы можете чувствовать себя просто статистом. Пожалуйста, знайте, что никто не имеет права заставлять вас чувствовать себя таким образом. Вы тоже важны и значимы. Кто вы есть, что вы чувствуете и что хотите сказать – все это достойно обсуждения. 2. В отношениях не хватает привязанности. Не хватает ли в ваших отношениях с этим человеком нежности? Приглашают ли они вас к утешительному жесту, например, долгому объятию члена семьи? Или держат вас за руку, как своего партнера? Если этот человек чувствует себя холодным и отстраненным, и буквально обнимает вас за плечи, это может быть признаком эмоционального пренебрежения. Утешительные жесты и физическая привязанность – это то, что помогает привязать вас к кому-то. Это физический способ связи с кем-то, и если эта часть отсутствует в вашем общении с этим человеком, то ваши отношения с ним могут пострадать. Три. В отношениях не хватает общения. Замыкается ли этот человек, когда вы пытаетесь с ним поговорить? Он отмалчивается? Он может отмалчиваться, игнорировать вас или даже выходить из комнаты, когда вы пытаетесь обсудить с ним какие-то вопросы. Или разговоры могут быть очень односторонними и отрывистыми. Разговоры с ними могут казаться далекими и промежуточными. И они не работают над решением проблемы, если между вами существует проблема. Когда они злятся на вас, они не выражают своих эмоций и не говорят, почему они на вас злятся. Такой человек предпочтет просто промолчать и позволить вам страдать в тишине, гадая, что именно его расстроило. Такое поведение является токсичным и манипулятивным и действительно приводит к эмоциональному пренебрежению. В конце концов, как вы можете общаться с человеком, который редко отвечает вам взаимностью? Четвертое. Вы чувствуете обиду на них. Чувствуете ли вы обиду на своего партнера? Члену семьи? Близкому другу? Эта обида возникла недавно или копилась долгое время? Если вы осознаете, что в вашей жизни есть чувство обиды на кого-то, причиной этого может быть эмоциональная запущенность. Если это возможно, следует устранить этот вид обиды. Если держать эти негативные чувства в себе, это может навредить вам в долгосрочной перспективе. Возможно, вам нужно больше поддержки или одобрения от того человека, который не давал вам ее должным образом. Может быть, вам нужно больше позитивной, вокальной поддержки от вашего партнера. Или, может быть, вы хотите, чтобы ваша мама или ваш папа говорили с вами более открыто и честно? В любом случае, скорее всего, вы испытываете обиду из-за эмоциональной потребности, которые пренебрегли. Как вы думаете, как вы можете снять обиду на своих близких? 5. Вы решили довериться другим, прежде чем поговорить с ними. Колеблетесь ли вы, сообщая этому человеку хорошие или даже плохие новости? Обращаетесь ли вы кому-то или кому-то еще, прежде чем решите рассказать об этом конкретному человеку? Возможно, вы ведете себя так, потому что у вас есть эмоциональная потребность, которая не удовлетворяется. Вы поняли, что этот человек не даст вам поддержки или реакции, в которой вы нуждаетесь. Поэтому вы сначала ищете эту реакцию у других людей. Это способ поиска внешнего подтверждения вне ваших отношений с конкретным человеком, который не дает вам того, в чем вы нуждаетесь эмоционально. Шестое. Нет ссор. Ссоры и разногласия – это часть жизни, и вы не сможете найти общий язык со всеми. В ваших отношениях могут быть некоторые трения, но говорили ли вы об этом? Или даже спорили об этом? Когда вы с кем-то ссоритесь, это требует готовности бросить вызов друг другу. Это подчеркивает способность терпеть гнев, будь то ваш гнев или его гнев, и требует некоторого элемента эмоциональной связи. Эмоциональная связь противоположна эмоциональному пренебрежению. Если готовность спорить и предлагать эмоциональную связь отсутствует, то вы можете страдать от эмоционального пренебрежения. Возможно, вам очень больно от того, что ваши эмоциональные потребности не удовлетворяются. Возможно, вам нужно поговорить о скрытых проблемах или разозлиться и расстроиться на этого человека. И это нормально. Вы и ваши чувства остаются в силе, даже если вы расстроены. Высказать это лучше, чем держать обиду в себе. Седьмое. Вы чувствуете себя одиноким. Знаете ли вы, что одиночество – один из самых больших признаков эмоционального пренебрежения? Нет худшего чувства, чем одиночество, которое испытываешь, находясь в отношениях с кем-то, будь то член семьи, близкий друг или романтический партнер. Вы можете сидеть рядом с ним и все равно чувствовать себя одиноким, и это ужасно. Этот человек может казаться таким замечательным. У него может быть хорошее чувство юмора, или он разделяет многие ваши общие интересы, или у него добрый характер но вы все равно можете чувствовать себя одиноким. Вашим отношениям не хватает эмоциональной наполненности и связи. Эмоциональная связь – это основа отношений. Когда связь слабая, вы можете начать чувствовать пустоту внутри. Как вы думаете, может ли у вас быть проблема эмоционального пренебрежения? Какие еще эмоциональные потребности, по вашему мнению, не удовлетворяются в вашей жизни? Есть ли у вас советы для нас? Дайте нам знать в комментариях ниже.